здравия всем здравыми на пороге здравости добра тепла света всем вот тоже грибочки насобирала сегодня вот такие там это шампиньоны он кто-то покушал шампиньончики вот тоже родновидность шампиньонов это я сняла с этого уже с ножки вот такие вот это, наверное, сыроежка или рядовка, как Антон говорит ну, в общем, такое вот разнообразие, такое разнообразие у нас я уже много насобирала это в Олега с Яном там вот этот участок я заснимала и это и там вот это я собираю все время а а и в морозилку он положил, а сейчас я эти тоже помою, в морозилочку положу. А это вот какие-то грибочки, вот запах какой-то, то, как, какой-то душистый прям такой запах. Ага, ну, этот самый нормальные были, ела нормальные. Тоже разновидность видно сыроежек. Так что вот так вот, вот такой у нас урожай грибочков. В морозилку спрячу. Как захочется белка так достанем и помастив и будем кушать. Вот Тима лежит. Вот у нас сегодня такая Он солнышко там пробивается, такая вот погодка. Ветер дует, оббивает орехи, листья падают, вот вот орехи. Вот, гляньте, орехи висят. Они такие легенькие и не сильно падают. Надо, чтобы ну, палкой когда-то сбивали, палкой или крючком вот тянули, так заморишься. Легенькие они легенькие. Хорошие такие были у нас грибочки. Ой, грибочки, орешки. Вот. А вот тут Сережа собирает. Орехи в ящик слаживаем. Пошел туда, где костер жили с соратниками, сородичами. Вот яблоки там тоже падают. Падают яблочки. Жалко. Не успеваем кушать. Я не знаю, что с них сделать. чтобы с них сделать? Да, Тима? Вот так. Сейчас пойду вам покажу другие грибы, грибы какие-то на участке. Терен Еще не рвали. Вот он тоже. Терновки. Винограда поспевает. Вот терновочка. Так... О, кот Ха -ха, прибежал. Ты чей? а? Что ты тут бегаешь? А? Кыся Ахи, кыся А что я тебя не вижу? а? Что ты спрятался? Ты смотри Своего кота нету так Чужие бегают. Вот. Вот тут. Вот дерево. Тоже такое. Вот такое огромное Еще вот там. Есть этот. Дупло вон там есть. А там гнездо. Вот такие ветреванияще дует ветки ветки шатают так и вот это дерево уже сухое сухое ветки сухие старые уже деревья старые вот они деревца Терновочка тоже тут. Это соратники, сородичи. Заходили сюда в одиннадцатый номер. Вот так. А вот тут. Вот, видите, поляна прям целая. Только много грибов. Ну, они ж плохие все. Они все плохие. Так, вот сюда тоже. Вон полянка целая. Вот эти ложные. Ложные опята. Или как они там? Востока. Востока. И... Были бы лучше бы хорошие. Но ничего, это граница. Это на границе. Чтобы никто туда не заходил. Вот. Ну, гляньте. Уже почернели. Ой, так что так. Что Травка цветет. Травка, травка. Муралка. А вот сирень молодая выпускает листочки еще, наверное. Видите? Посмотрим, что будет. Это вот такая травочка. Красавица. Пчелки, когда тепло, пчелки, трава зеленая. Вот еще. Видите? Медоносы. Медоносы. Это вот дрова натаскали родные, вон дров, а вот яблоки, видите, падают, ветер, еще и рано их и снимать, жалко, вон прям на дереве пропадают, падают. Вот оно старое тоже за деревце, тоже старое деревце. Еще яблочки есть. Ну, падают. Вот лежат, видите, в кустах. Пособираем яблоки. О, какое красивое. Огромнейшее яблоко. Не упало. Так, сегодня у нас ой, девятое воскресенье. Летний пригожий денечек. Круголетие-полетие всем, вселетьием. Всем-всем счастливых, солнечных, прекрасных дней и летнее настроение. Продолжительность светового дня летнее и круголетие, полетие, все летием. Всем родным привет! Пока-пока. С вами была Люба.